Привет, меня зовут Ангелина. Меня Моника. Мы ведем несколько бизнесов одновременно, и сейчас ты узнаешь, что для этого нужно делать. Итак, поехали! Первое это вывод аккаунтов бизнес, лайки, подписчики и визуальная накрутка. Но пойми, этого всего будет недостаточно, если ты делаешь некачественный пост и пишешь фигню под ним. Запомни, все строится на деталях. Вот как бы три года служил и... Три года служил и так три года... Как бы... Если ты хочешь или уже открыл свое дело, то большая удача, что ты попал именно к нам. Будь готов сделать инвестиции за качественную работу. Мы знаем, как тебе достичь успеха. От нас ты получишь первое, это сайт. В стоимость входит регистрация домена, хостинг, цел продвижение, наполнение сайта, а также разработка фирменного стиля. У тебя будет топовый инстаграм с большим количеством подписчиков, юридическая поддержка 24 на 7, также открытие любой формы собственности. Итак, мы начнем с пакета продвижения люкс. И ты поймешь почему. Смотри до конца, чтобы не облажаться. За ваше здоровье и за мое очко. Приведу простой пример. Я девушка и еще новый ногтевой салон. На что я обращаю внимание, спросишь ты? Да-да, именно на страничку в Инстаграм. Насколько она живая и насколько она развитая. Я сделаю вывод и пойду туда, где нет 2000 подписчиков. Я выберу ту страницу, где минимум от 10 тысяч подписчиков живые фотографии, красивые и комментарии. Она бурлит от жизни.